Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас всех видеть, слышать. Мне очень приятно, что Университет Университета Литературы пригласил поучаствовать в юбилейных торжествах, и вот сейчас связано с конференцией в университетах связанными... чтения. Zostки... И я в Университетской консерватории и кафедре музыки и фирменовского народов хочу лично поздравить с института литературы, пожелать прежде всего здоровья, процветания, новых открытий, научных исследований. А наши контакты с коллегами языка литературы уже давние, имеют давние традиции, были совместные, и происходит совместное участие в конференциях, конференциях и консультациях с сотрудниками института. Конечно, не случайно, что наша специфика пересекается, что музыкология, но, наука а, комплексная, потому что связана со многими отраслями истории, этнографии, политологистики, лингвистики. Вот. Поэтому, собственно, и в, в названии а, моего, моего сообщения, моего доклада, уже отражается вот этот аспект междисциплинарности. И это не случайно, так что а, речь пойдет о формировании музыкально этнографической терминологии в самской музыкальной традиции. А, здесь я немножко хочу а, такой экскурс в историю, ну, я немножко, немножко представлю, что я работаю на кафедре Музыки и народа с 2006 года, а, да, извините, да, с 2006 года, но дело в том, что я сам выпускник этой кафедры, и, собственно, все мои исследования начального этапа моего обучения связаны с самской культурой, и здесь тоже, может быть, можно сказать, некой такой параллели, и связи с Институтом языка, языка и литературы. Дело в том, что а, фактически а, судьбоносная наверное, встреча с Георгием Мартыновичем Кертом. Вам не судьба с Георгием Артуновичем. А, и по сути дела он мне в своих консультациях, и, в, в том числе и а, в помощи в литературе фотографической, очень редкие книги, конечно, на, а, на время, еще начало 2000-х годов. А, то есть конца, конца 90-х, начала 2000-х годов. И вот, собственно говоря, Гердо Мартынович Герт, собственно, и в его консультациях, и в помощи литературе, собственно, сформировал мои, мою, мою научную работу, мою научную деятельность. И, собственно говоря, вот до сегодняшнего дня я занимаюсь музыкальной традицией самов В большем, скажем, приоритете я занимаюсь инструментальными явлениями традиционной культуре но естественно как в комплексном обращении конечно же эта взаимосвязь идет со всеми сферами музыкальной а, традиции вот и а, в 15 году у меня появилась фактически первая монография а, первая монография это самско русский словарь музыкально-этнографической а, терминологии ага. да. а, вот фактически за ну, достаточно значительный а, промежуток времени а, а, у меня были аспекты, аспекты, аспекты, которые, собственно, я собрал свод терминов, а, музыкальных терминов, связанных с аамской традицией. И вот, собственно, на фарите я посвятил этот, эту небольшую мою монографию Георгию Мальцуньевичу Керту несколько слов, просто чтобы прорекламировать вот эту работу. Ну и давайте немножко я освещу вообще всю проблематику данной небольшой монографии и, собственно говоря, расскажу о структуре, структуре данной, данной, данной публикации. Обращение к терминологическим аспектам в изучении археологических традиций становится важнейшим стимулом для осознания изначальных истоков, истоков ранних форм функционирования музыкальной и шире интенционно акустической сферы этноса. Одна из существенных научных проблем в трактовке народной музыкальной этнографической терминологии заключена в синкретической многозначности номинаций. Явственно, это проявляется в древних текстах и археологических э, культурах. В этой связи изучение семантики народных понятий и терминов Взаимосвязано не только с этнографическим контекстом изучения, но и непосредственно помогает раскрыть сущность музыкального явления в его функциональных и исполнительских критериях. Следует сказать, что обращение к самской терминологии, музыкальной терминологии, носит все-таки фрагментарный характер, и фактически все сведения, которые мы находим, они отражены во многочисленных этнографических исследованиях периода XVII-XXI веков. Это и а, большие этнографические труды западных а, ученых и, естественно, отечественных ученых. А, я не буду а, перечислять достаточно внушительный список, чтобы не, сказать, не, не теряли время. А, несомненно, отдельной и центральной сферой источников в поиске музыкальной терминологии становятся лексикографические материалы западных и отечественных исследователей эссамского языка. А, ну, вот здесь я перечислю вот некоторые имена. Генетс, Фрис, Итканин... Георгий Афанасьева и, и многие другие. Благодаря экспедиционной работе и активному источнику поиску, а также с контактами с учеными-лингвистами, краеведами, руководителями факторных коллективов, этот список постепенно пополнялся. Ну, естественно, встреча с известным краеведом Надеждой Павловной Большаковой, Встреча с, с известными а, традиционными исполнителями а, Марии Медведевой, а, Валентином Гуриновым, а, нашли вот именно отражение вот, а, в пополнении а, а, словаря. А, несомненно, что научные попытки системного отражения уже имели место в а, музыкальных культурах Сибири. К примеру, это работы Оксаны Добжанской, Юрия Шейкина. А, но, несомненно, все-таки, а то, что повлияло на свод музыкальной терминологии, это была встреча с известным исследователем Викторией Борисовной Бакурой. Эта встреча определила дальнейшее направление в изучении, извините, терминологии изучение музыкальной терминологии. Дело в том, что при консультациях мы взаимо обмени, обми, обмени, обмениваемся тем материалом, который мы наработали. И вот в некоторых публикациях, даже в которых бакулы, есть ряд терминов, которые сказать, были как бы, переняты от сказать, моей экспедиционной работы. И наоборот. А поводу к системному и структурному отражению самских музыкальных, музыкальных терминов стало обращение к работам филологов, это труды Виктория Вячеславовна Есенковича Бутковой. Это стало важным принципом отражения не только чисто музыкальной терминологии, касающейся конкретики певческих жанров музыкальном инструментарии, и музыкальных характерических форм, но и терминов, связанных с сакральной, бытовой и трудовой сферой самской традиции. Ну вот, в частности, еще отмечу мурцкий исследователь, если я не ошибаюсь, Ольга Николаевна Иванишева. Вот у нее ряд работ, посвященных вот трактовке и семантике терминов, этнографических терминов, которые, собственно, разграничены тоже на сферы деятельности, сферы, сферы, сферы самутской деятельности. Итак, за основу словаря был применен принцип систем, системы перекрестных аналитических указатели, которые были впервые опровергованы известным музыковедом, инструментоведом Игорь Владимирович А Суть данной системы заключается в представлении музыкальной терминологии по ряду категорий. Это органографические термины, исполнительские, функциональные и, и прочие, которые взаимосвязаны с трудовыми, обрядовыми и художественно-эстетическими сферами бытования музыкальной традиции, инструментальной, певческой, обрядовые танцевальные игровой которые генетически тесно взаимосвязаны и взаимовысловлены единством интенсивно-акустического пространства этноса. Ну, теперь я просто перейду буквально к небольшим комментариям по а, презентации. Вот первая группа это подражательная терминология. Вот она подразделена на различные категории. А, вот, кстати, поводом... А, это, Сказать, изучение этой группы, именно повлияла статья Гудковой, а как раз эта статья 62 года, если я не ошибаюсь, связана с проблемой звукоизобразительности самского языка. И вот здесь определены несколько групп, имитация звуковых сигналов зверей и птиц, имитация звучания окружающей природы, и вот самое интересное, что имитации связаны вот с, как, сказать, с целым комплексом, антропологическим, то есть с кинетическим восприятием и визуальным восприятием, а, что, несомненно, имеет тесную связь а, с музыкальной традицией. Но, а, в частности, имитации зверей и птиц ярко отражены в, в музыкальной традиции самов. Может быть, в большей степени это связано, может быть, с группой западных самых, потому что у них есть отдельный жанр – звериные ельки. Но, по сути дела, они могут быть, как сказать, и имитации имитацией, а могут входить уже в некую художественно-эстетическую сферу, где из из из имитации зверей и птиц переходит, собственно, вот, ну, как какой напев. А, вот интересные примеры, которые связаны, можно сказать, с реконструкцией звуковых орудий древних, про инструментов. Ну, например, удар розга и левицы, при котором возникает звучание резкого тембра. Это некая конструкция свободного графона. Вот в описании древних медвежьих праздников, медвежьего праздника в самской традиции, как раз вот в, ритуале, в ритуале на охоте на медведя существует такой обряд. Охотники хлистают тушу медведя вот, и в импорту. Вот, собственно, происходит такой вот Реконструкция свистящего тембра свободного игрофопа. Ну, это здесь углубляться в классификацию а, музыкальных инструментов. Или вот, например, очень интересный а, термин, который связан а, с звучанием а, трения оленьких рогов о а ствол дерева. Кстати, этот пример был ну, а, предложен Валентин Сенкевич Гудку в своей работе. И здесь интересно, как раз вот здесь возникают ассоциации не только слуховые, но и зрительные. Вот отдельные фонемы или группа фонем, связан, допустим, с звуком, возникающим в результате движения линии по словам дерева, или фонем, фонем отражающий темпоритм движения родов. И это, кстати, также связано с реконструкцией вот звуковых орудий а, и игрой на по погребушек, но чуть -чуть, об этом чуть-чуть позже. Следующая группа оленегоческая терминология. Здесь прежде всего выделяются пастушие и приманивания. И, и, и очень интересная группа терминов связана с пастушими сигналами оленегоческой собаки. Дело в том, что в самском оленевочестве собака является одним самым самым значимым помощником самского пастуха, и здесь Музыкальные традиции самов, вот, йойки, посвященные собакам, очень, очень часто проявлены. Еще есть архивные записи, допустим, шведских самов в начале 20 века. Вот, допустим, йойка собаки известного писателя Йоха Натури. Вот. Ну и в современном сказать, в современной традиции очень часто используются собственно, музыкальные, музыкальные имитации э, голоса, голоса собаки. И интересное э, тоже наблюдение. Э, в, в архивных записях Георгия Матшиша Керта э, существует жанр э, Моэнос, который переводится как сказка, речь бытовой рассказ. И, э, и вот очень интересный пример одной из э, восточных сами Кольского полуострова. Она э, сказывает или рассказывает мой нас в манере имитации завывания пса. Вот мне было, конечно, было интересно, я уже, наверное, в ближайшее время а, а, займусь переводом а, вот, вот, вот этой сказки мой нас, чтобы понять вообще суть, что, что, что, что там на самом деле происходит в этом пересказе, связанном с имитацией. А следующая группа, термины перческого искусства, но здесь, конечно, это огромное количество этих терминов, конечно, здесь в презентации это только буквально небольшая часть. Здесь, конечно, прежде всего термины связаны вообще с самим понятием пения, как в западной, так и в группе западных самих, так и в группе восточных самих. А они, они связаны все именно с своим функциональной направленностью, а, ну, например, как всем известный, то есть это стиль или манера, манера пения. А, семантика этого термина вот, ученые связывают с, с, с, с, такими, с такими ассоциациями, как стон, жар. А, вот. Восточно-самбский восточно напев луфт или лыж, «Луф», он связан а, с, тоже, не, не только с манерой пения, но и связан, как поют, как поется этот напев со словами или без постоянных слов. Uh, интересный пример, uh, который мы находим uh, у Йоханна Шеферуса в описании uh, Западных Самих, термин тура. вот этот самый последний термин, uh, в, данный, в данном слайде презентации, это совместное мужское и женское ритуальное пение участников, сопровождающее пение колдуна. Достаточно редкий, редкий термин, который встречается только у Йоханна Шеферуса. Uh, Интересные дескриптивные слоги в пешской традиции западной группы страны, то есть э, в, существует ряд напевов, которые э, связаны именно как раз с пением, э, пропеванием э, с, э, слогов между нитей, и э, дело в том, что в 80-е годы группа французских исследователей э, посетила э, северные территории э, э, Скандинавии, как раз они были у норвежские сами, и а, они все-таки зафиксировали, что а, данные слоги имеют, собственно, определенную семантику. Когда как, а, пение с слогами у, у восточных сами, в основном, конечно, это пение с пение, прежде всего пение все-таки преимущественно а, с текстом, а, хотя вот есть некоторые небольшие эпизоды, когда восточные сами, кольские сами поют без... А, но, по, поют с применением определенных, вот так сказать, дискретивных звуковых комплексов, которые обозначили Валентин Сынкович Гудкова. Возможно, конечно, это будет тема будущих исследований, возможно, они тоже имеют свою какую-то сакральную природу сшифрованного а, текста. А, ну и следующая группа термина, термина самских музыкальных инструментов. А, ну вот в своей работе я обозначил их как органонимы, вообще этот термин мне предложил известный а, петербургский а, а, музыковед, Юрий Бойко, чтобы сказать, обозначить эту группу а, таким особ, особым, особым выделенным названием, как орудия, аргононимы, то есть термины, связанные с музыкальным инструментом. Здесь тоже а, эта группа а, определена не, не, не, несколькими подгруппами, а, связаны с... Не, не только, так с названием, а названием самого инструмента, но ну, и, конечно, и способов приемов, э, функций, э, процесса, э, эргононимы, связанные с процессом изготовления, способом изготовления. А, ну, а примеров здесь тоже доста достаточное количество, потому что я именно занимаюсь саундскими музыкальными инструментами, и, собственно говоря, и в полевой практике, и в, собственно, Источниковой, э, в источниковой литературе я, конечно, э, пополняю эти сведения. Но э, здесь э, э, прежде всего э, хочу отметить э, один, э, один из знаковых музыкальных инструментов, скорее всего, можно назвать звуковое орудие, это сыр. Это стержневая погремушка. Э, семантика этого термина связана охранять, опереть, э, э, беречь, спасать. Ну, скорее всего, эта погремушка имеет древние корни, или она связана, конечно, с древними берегами. Ну, примером я хочу вам показать реконструкцию погремушки. Да, да на, олени, на части оленеворога рога подвешиваются колокольчики, всякие косточки, косточки металлические пластинки, ну, это, да, настоящий рог, да, этот рог, часть рога из северной территории Норвегии. И вот, кстати, и как, как, как и в ранние традиции, которые так описывали, исследовали так и в современной, сами для сопровождения пения используют, используют стержневые погремушки. Да, в основном семантика имеется в сакральное значение. Ну, естественно, рог и олень – это священные животные для саамов. Покажите нам, пожалуйста. Повыше как-то к монитору, чтобы мы тоже видели. Да. Ага. И еще очень интересный термин, который отметил в своих публикациях Николай Волков, орличетки, или камень счастья. Дело в том, что современные сами тоже используют природные камешки в качестве вот соударяемых со соударяемых идиофонов, то есть самозвучающих инструментов. Прежде всего, что вот э, растирать, натереть, вот это, сказать, напоминает именно, собственно, исполнительский прием, да, трения камней. А, старожилы, самские старожилы спец... определенного вида камней, а, ну, прежде всего, камень а, в самской традиции, это очень-очень важный, важный элемент а, все, все знают о а, сакральных культовых сейдах. И, а, конечно, а, а, камень а, для них был тоже священный, и они хранили а, определенного рода камни в определенных мешочках, и называли их башки. Вот, вот так, такой, такой, такой термин. А, э, ну, естественно, конечно, самские люди, мембранопоны. А, дело в том, что в, в отечественной литературе не так много встречается терминов, Обозначающий сексамский бубен, наверное, самый основной и центральный, центральный источник, в котором мы можем подчеркнуть огромнейшие сведения о данном священном символе Саамов, в самском бубне, это двухтомная монография Эрнста Манкера о шамонском бубне. И вот здесь видно, что здесь три основных... Типа инструмента это тип как типу в различных диалектных версиях. Кстати, интересные исследования еще в конце 19 века были проведены Фрисом и Геннесом, они связывали известный, известный да, культовый символ символ сампо в финском эбасикалево, самским аамским и называли, э, да, сампу сам называли как пестрая крышка. И И вот, собственно говоря, то, что э, сами изображали э, определенные символы на мембране собственно, вот это и повлияло, эта гипотеза о связи э, символа сампу с самским э, бубном. Рамный тип бубна – георе, э, связан с сгибанием а, а, а рамы э, в кольцо, дощатая, кольцевая разновидность равного типа бубна. А, ну и интересный тип бубна – канус, угловая разновидность равного типа, но канус – это, собственно, влияние уже э, с, финской, сказать, э, с финской лексики, э, крышка. Э, вот, но конструкция тоже очень уникальная, сохранилась всего лишь два... Э, образца инструмента, которые сохранились в музее, а, и происхождение этого типа очень тоже Так как, собственно, и сам бубен, а, чашеобразный тип бубна, а, очень уникален, потому что, собственно говоря, а, он встречается только у самов. Это выдолбленная часть дерева или капа наростами, которому скотил, который, который покрывается мембраной. А, еще один термин, очень интересный, который я обнаружил у Эрнста Манкера – «контакт», или «дух волшебного барабана», «дух волшебного бога». Вот он встречается вот на территории Северной Карелии, вот среди, среди финов, карелов и, и русских. И вот я попытался вот гипотетически определить, с чем это связано. Название я вот нашел такой очень близкий фонетический например, термин «конт буквально «женщина, самка, жена дикого оленя». Это вот… Метафорическое воплощение духа волшебного барабана в образе оленей важен. Матери, преродители самского рода, мянтыша, человек, оленя с золотыми рогами. Вот. Возможно, что дух вот волшебного барабана – это вот, есть некое вот, а, воплощение вот, оленевого оленево духа. Ну, вот есть еще есть ряд интересных терминов, вот, которые встречаются, хотя их не так много, которые определяют тембр самского бубна. Чук желез, свечащий звук в сочетании с со звоном подвесок погремушек, укрепленных к обечайке губных». Вот я здесь тоже э -при привожу такие примеры, вот из словаря Германа Шичкерта «Чук весь яркий, светлый и чук, извините, звонить Возможно, семантика вот, э может быть связана с этим, хотя этот термин все-таки встречается у западных самих «Самская колотушка» из оленевого рога. Здесь тоже примеров достаточно много диалитных названий. Не буду дальше останавливаться о а, колотушке, но это один из самых а, из важных атрибутов. А, то, что колотушка изготавливается из оленевого рога, и она имеет форму, вот, в, в разную форму. Но это, это скорее всего, а, такая форма имеет очень тесную связь, конечно, со скандинавским богом Громатором. Это влияние очень сильной скандинавской традиции. А, указатели Очень интересные, интересные а, атрибуты. Дело в том, что а, в ритуале предсказания использовали определенного рода а, предметы, которые располагались на, мем, на горизонтальной плоскости мембраны, и при помощи ударов колотушкой а, эти указатели перемещались по символам, и а, колдун мог трактовать, собственно говоря, yeah. определенную сказать, значимость этих символов. А, Интересный термин цуап-цемп лягушка, равные погремушки, замортные формы, часть ряд погремушек связывали именно с, как бы, с эффектом прыгающей лягушки. Вот известный краевет мурманский Василий Кондратьевич Алымов: у него есть такая гипотетическая связь, что именно от этого термина цемп, кундас, вот этот атрибут. И, от этого атрибута и пришло название, собственно, самского бубна. Но это, конечно, некая такая гипотеза, которая имеет тоже, как бы, имеет место а, в, семантике, в семантике названий. А, а, самского бубна. Ну вот, аэрофоны, духовые инструменты. Здесь, а, если вы позволите, я вам хочу продемонстрировать, Это тоже очень интересный инструмент, хотя, в принципе, вы... В принципе, этот инструмент распространен и в ряде сибирских народов, и, и в том числе даже и в русской традиции. Этот инструмент называется... ...полф или жужжалка. Это звуководорожательный термин. Деревянная пластина. ...деревянная С одной стороны, можно сказать, что это детская пакушка, но дело в том, что а, а, в источниках, в старинных источниках, этот инструмент указывается, называется жужжащие диски, еще многие христианские миссионеры в, Западной, в группе Западной санкт этот инструмент фиксировали. Дело в том, что современные издания считают этот инструмент автоматическим, потому что с помощью этого инструмента могут, могут сканировать и, собственно, человека его энергетику и также энергетику окружающего пространства. Так что это сказать непростой. Непростой не не Нет, это деревянная пластинка. Но могли, да. Но могли использовать пусть, да, Пушка или ковушка. Все увидели? Да, возможно, она, конечно, может быть по такому-то отношении имитирует журжание. А нет, нет, нет, нет. нет. Хорошо, хорошо. Может, мне... И, Олег, припадение Да, вы да. видите, да. Да. Да. да. да, да, я, да, я каким-то образом тоже попытался демонстрировать, и, вы знаете, вот... вот. Закончилась да. магическая да. сила да, у да, вирусишки. Да, да. На нашего, нашего да, да, да. Микрофон. Ну и вот буквально, да, буквально сейчас я уже подхожу к концу, ну, вот хартофоны, струнные инструменты, но здесь, конечно, эта группа малочисленная, вот здесь только, может быть, два примера. Это вот инструмент, который мне вот подсказал один э, исследователь, у шведских САМИ, натянутая струна. Э, с, то есть получается таким образом. Разбитая скрипка, разбитая скрипка, из которой вытягивается струна, натягивается. И а, одной рукой натягивается, а другой, а другой рукой и, и, и, производится щепок струне. Вот. То есть своеобразный такой моно моноход то есть однострунный инструмент. А вот второй инструмент, вот как раз он, собственно, как раз он может сказать, больше больше, больше связан с аутентикой это жило. Линия жила, который один конец затяг... фиксируется между зубами, а другой рукой натягивается, собственно, жила, и пальчиком, пальчиком путем разного натяжения жилы можно извлекать раз... разного тона звуки. Вот, во всяком случае, примеров таких, конечно, в экспедициях я не встречал, но вот в описаниях есть такой инструмент, и в источниках самих. Ну и так, термин, отражающий элементы кинетики танцевальных игровых видов творчества. Но ну, здесь я просто кратко скажу, что очень важным элементом в танцевальной традиции самов – это прыжок. И связан, конечно, он с имитацией кинетики животных, птиц. Естественно, птицы и медвежья походка. Ну, вот здесь вот кадры вот с, с медвежьего праздника Самского, который с, проводится в Лавозере ежегодно. Вот. И очень интересный термин, э, который хочу обратить внимание: э, термин кикование или киковать. Если мы говорим о вообще колдовской традиции, я вот сейчас могу сказать, может быть, очень важные вещи. Мы очень часто в литературе, в самской культуре говорят шаман, шаман. Вообще, конечно, это не совсем конечно, так, но надо выйти. Это, это графически точно. Шаман, не шаман, в самской традиции мы говорим нойт нойт, не шаман. И, собственно, в сибирских традициях если мы говорим шаман и термин совершать шаманские действия камлани от тюркских, тюркских терминов кам. Эмоциональное, эмоциональное проявление. Вот. А вот кикование, оно связано вот тоже с образом и самитацией птиц вот, допустим, от восточных от, от странах. Колдовать, вот. совершать колдовские действия, с пение, Так что вот кикование это вот, как некий такой ан ан ан аналог сибирского камлане. То есть ноит, вместо шамана сибирского, да, муэйд. и кикование вместо камлани. То есть это очень важно. Потому что вот то, что ну, если мы сейчас будем обращать внимание на, э, на эту графическую литературу, и мы говорим, самский шаман, все-таки все нам трактовать все-таки <свотнительный>, в аутентичном самом варианте, все но, и, да, или я -то даже с, с, уже в своих работах пишу не шаман уже, естественно, а колдун, потому что но это переводится как колдун ясновидящий. А ну вот и это ряд графической терминологии, тоже кажется, связано с, с, с конкретикой и музыкальных инструментов. Ну, например, вот смотрите, Капдас, Капдалис, Капдс Шведский, самая окружная дорога в южной части шведского не связана с чешеобразным типом бубна. Капдеспаки, барабанные скалы, Комдеспахт, гора шам, ша, шаманского бубна это как раз вот территория, территория э, Лавазирия, а, ну и, конечно, и важный важный культовый объект это сейды, да, Сейд. Святыня, сакральный объект, да, поэтому у самов сейды это не только не только, так сказать, определенного а, вида камни, поставленные на маленькие каменные ножки, но и гора, и любой объект, и а, водоем. И здесь очень интересно. хочу привести пример а, моно, монографии. Закончилось время, да? Вот даже секундочку. Да? Можно закончить, да. Да, Вячеслав, Вячеслав Мизин, а у него интересная монография, называется «Сейды, каменная легенда Лапландии», по-моему, если я не ошибаюсь. И Вот межисклинарные группы, группы ученых, они, сказать, исследовали сейды, ну, вообще вопрос о рукотворности сейдов в пользу а вот и вот гипотезы Вячеслава Мизина, другая гипотеза, что сейды возникли благодаря движению ледника, но здесь надо занимать вот как бы разные позиции, мне кажется, что здесь надо принимать и ту, и ту, и точку зрения, потому что, собственно говоря, конечно, и сейды могли построить группа, группа, определенная группа общины самской, а с другой стороны, наблюдая за движением естественно, ледника, и когда э, сейд поставлен в определенное какое-то интересное положение, конечно, это тоже сказать, по, через эти поверия, естественно, и, собственно, таким образом и устанавливали сейды. Но интересное э, э, исследование было, в частности, о, о, о, на территории, где были, располагались сейды, ученым зафиксированы гудящие и То есть сейд ста, становится неким резонатором акустических колебаний. Вот, это, вот почему, собственно, я включил... Это сакральный объект не только как этнографический символ э, э, э, э, самской традиции, но и то, что он влияет на некое звуковое воплощение. Вот таким образом, но, ну, да, извините, что я, наверное, Нет, ничего страшного, потому ну, что у нас еще есть два докладчика. Да, да, но. да. Ну, таким образом, конечно, работа продолжается в вот терминологии самской, все-таки не совсем, конечно, слишком мало, наверное, терминов, которые в смысле слишком мало работы связаны именно с семантическим определением этих терминов. ну, Собственно, даже если я распределил эти термины по, по группам и показал их с помощью определенной индексации, их сочетание с разными сферами традиции, и звуковой, и интенсионной, и Графических, и, и, и чисто этографических явлений, но, конечно, требует трактовки, трактовки, изучения этих эти терминов и работа Это будет продолжаться, я думаю, что вот следующий шаг, это будет, конечно, более углубленное изучение. Еще раз благодарю вас за внимание, и прошу прощения, может быть, я, наверное, перебрал Спасибо, вот. у нас музыковеды всегда очень редкие, но долгожданные гости, мы рады, что вы участвуете в наших конференциях, хотя, может быть, не вся терминология нам понятна, но мы стараемся как-то уже приблизиться к вам. Да. Вот. Очень интересный доклад. Я вообще думала, что вы нам что-нибудь споете или на шаманском бурге поиграете. Может, нам видео выложите, мы его выложим вот на свой сайт. Я знаю, что Игорь Владимирович, он хороший музыкант, он не только изучает да, и собирает, но он Испол... Ну, не только теоретик, да, но он ну, и исполнитель. Да, ну, на самом есть... деле, ну, ну, наша, кафедра, наша кафедра, так и собственно и, и, и концепция нашей кафедры так и Так что если есть какое-то видео, вы нам пришлите, конечно, мы конечно. его выставим у себя да, на сайте да. в качестве вашей да, вот продолжения. Вот, да, позвольте вот здесь есть вот собственно и моя монография, и есть вот наш сборник, который вот в шестнадцатом году была конференция и вот буквально только вышел сборник, вот, буквально ну, в двенадцатом году недавно. Вот. Uh -huh. Вот Хорошо, спасибо большое. Большой... Если, может, у кого-нибудь есть да. один маленький вопросик,